НЕО, НЕО, ПЛИЗ, Всем доброго времени суток, Катаны, с вами Азия. Я очень люблю ваши комментарии, неважно, позитивные или негативные, или просто упоротые. Суть не в этом, суть в том, что любой ваш комментарий, он поднимает мое видео в топе, потому что это хоть какая-то активность. Я, конечно, мог бы отвечать под каждым комментарием в своем видео, но зачем, когда я могу собрать самые интересные в одном видосе, зачитать их и ответить здесь? Вообще, я удивляюсь, насколько разные комментарии в YouTube и в Инстаграме. Можете сами посмотреть и сравнить это. Но если что, ссылочка на мой инст есть в описании. Какое же ты говно! Голос, как у пьяного наркомана. Монтаж, как будто школьник на телефоне монтировал кадры из сериала в ужасном качестве. И вообще, видео полный шлак. Не знаю, кто таким видео ставит лайк, но сериал шедевр. Сразу понятно, что автор очень сильно готовился. Просто шедевр литературы. Сразу вспоминается GTA. Веганы продолжают атаковать мой канал. Зачитаем один из недавних комментариев. Мясоедство, бескультурия, убийство живого существа никогда не было культурой. Бесовщина, бессовестность. Девушка, вы капслок-то выключите? Судя по комментариям, некоторые мои подписчики любят дичь. Поэтому сегодня мы снимаем для вас дичь. <клево> Российская империя, революция, война, голод, грабежи, смерть. СССР, революция, голод, коррупция, бандитизм, казаки, казахские свадьбы, смертью, опустошение казны. Казахские свадьбы, это звучит брутально. Сообщение от некого Эльдара Губайдурина. Автор Ебанат. Ч ⁇ блядь? Знаете, я сейчас чувствую себя супер крутым каким-то голливудским актером, потому что у меня целая съемочная группа подобралась с трех человек. Вот ссылочки на этих ребят я оставлю в описании. Коммент моего видео, почему GTA San Andreas не лучшая GTA. Понимаешь, у многих людей, как и у меня, сильно проявляется во всем ностальгия и любовь к старому. И обсирать таких людей как-то неприлично. Неприлично писать проявляется и ностальгия. жизнь это как православный храм в котором я дмитрий ларин Зом -зом. вообще очень широкий общественный резонанс вызвало мое последнее видео про мусульман в мьянме многие агрессивно настроенные мусульмане стали писать комменты под моим видосом так что продвинули его в тренды ютуба а балка не К примеру, зачитаю такой комментарий. Ты молишься камню, ты думаешь, какой-то Будда смог сотворить такую землю? Ты заблудший. А сама Джакупов, я не считаю, что нашу землю кто-то создавал. Очень долго задумывался о смысле жизни, о том, какое место в ней будет занимать мое творчество. И, стоп, блять, Саня, почему ты снимаешь меня на фоне этой хуйни? Андрей Изи, иди снимай свои игры, ноты тварьская. Ты сам-то правду знаешь, тварь клавиатурная, пишет некий Тимур Шадрин. Тимур, правильно мое имя пишется Андрей Ази через букву a sight for my soul I...